Товарищи, хочу показать вам, в каких условиях мы работаем видите, какая щека огромная, это он жует коку Тут все жуют коку Из задницы какой-то шип торчит Вот у него зубы его огроменные Я до сих пор чувствую, как он меня грызет Ах ты ж, е-мое Он меня так укусил, что аж кожаные перчатки прокусил Жесть Все, плечо мне вставили, я живой я вам это не скажу, скажу только в России. Мы едем на базовую точку. Она находится на другом берегу реки. На каком-то хиленьком моторе нас дедуля переводит под зонтиком. Речка Альто-Бенни. Этот наш монтанист. классный парень. Ну вот так. Хотя интересно. Это наш дубчак. Ее облаками на мой мал. Вот так и работаем.